Джозеф Адисон 1672-1719 год. Английский писатель. «Взрослея, мы становимся серьезнее, и это позволит себе заметить первый шаг к тому, чтобы поглупеть. Люди набожные воздерживаются от неблаговидных э, действий и поступков из страха, а люди чести – из презрения к такого рода поступкам». Многие так говорили, не правда ли? «Мы постоянно делаем что-то для потомства». А я хотел, чтобы потомство сделало что-нибудь для нас. Очень прагматичное выражение. Мужчины, которые относятся к женщинам с наибольшим уважением и почтением, редко пользуются у них наибольшим успехом. Женщины, счастливые в первом э, замужестве, чаще решаются на второе. Поэзия разных опер обычно настолько же плоха, насколько хороша их музыка. И вообще, если это не полная чушь, то этого нельзя положить на музыку. Вот такое вот отношение было с операми у этого товарища. Человек, наиболее склонный к веселости из всех э, созданий Бога. Все, что ниже и все, что выше его, очень серьезно. Кухонный философ. Обязательно подписывайтесь. Пока.